Ребят, всем привет, вы на канале Супер Лего Мастер, и сегодня мы будем э, с моим братом Ваней будем показывать свои машинки. Давайте начнем из Лего. Машина для выживания в зоне апокалипсиса. Всем привет! Да, у, у него тоже есть канал Лего Кабаралет, и начнем, пожалуйста, с его машины. ровно 10 серий целый первый сезон вот ваня рассказываю что у тебя у меня вон фургон для вызывания у него вот тут сейчас я открою вот это мой фургон сейчас вот тут у него вот такие автоматики минимум автомат один и два тут у него вот тут у него первый этаж а тут у него второй этаж. Что у нас на первом находится в первом этаже? Просто да. там, да, но это же машина. Ну, да. Там находятся сиденье. На каком, лего... на каком конструкторе основано это? На Лего или на другой фирме? На Лего. На Лего просто тут есть смотрю, смотрю, есть китайский конструктор и Лего. Вот. Так что, ребята, если вы увидели не фирму Лего. Тогда не покупайте это, потому что она стоит дорого и ломается очень быстро. вот. Да, в следующем видео у нас будет новый обзор на новые крутые тачки, которые мы для вас сделаем, конечно. Колеса у него от набора М38, вот такого. От М38 колеса хорошие, так что можно брать любые наборы М38. Они хорошие и не разваливаются, как Лего. Так, что у тебя находится сзади? Сзади у меня тут есть, вон тут выхлопная труба, а тут у меня он, Ла пушки, лазеры. Вот, ну что ж, давайте перейдем к моей а машине. А вот тут у меня второй этаж, чтобы рассматривать зомби, вот тут сад садись. Да, ты уже говорил. Да. Давай. А теперь том, моя машина. У меня вот такая вот машина, мини, такой внедорожник для выживания в зомби-апокалипсисе. У меня еще вот, есть... внимание... вот у него броня есть. Прошу обратить внимание на его капот, он самодельный, ну, это вся машина самодельная, из лего. Ну, это вы поняли. Я сделаю ему такие вот шины роскошные передни на оси. А сзади я поставил внедорожные шины от э, внедорожника, который у меня был. Тут у нас находится пулемет, а тут у нас находится горелка или сварка. Вот. Также у нас, если, я могу вам сейчас показать, если хотите, как собрать вот этот, этот легкий мотор. Собирается он очень легко. Сейчас я вам покажу. Я решу показать все в виде мультика, как я люблю. Субтитры Вот, ребята, я показал, как собрать переднюю часть, Нет. вернее, мотор из Лего. Ну что ж, ребята, всем пока. С вами Нет, был Супер Лего Мастер. И сегодня э, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Сегодня мы э, показали вам, как можно собрать э, такой вот мотор. Всем пока.